Ты там ходишь что ты там ходишь Алло. что ты ходишь тихо здравствуйте дорогие мои девушки и женщина вы в основном смотрите вот этот мой гадание прогноз э, на авторской колоде океан любви и так э, прогноз будет на Октябрь 2022 года. Давайте посмотрим, что же будет и чего не будет в ваших отношениях. Вот в октябре. Итак, на повестке момента овны. Овнихи. Овнихи. Ну, конечно, мужчины тоже подсматривает, я знаю, мое видео. Но в основном, скажем так. Итак, что будет и чего не будет. Хочу сказать, что... Немножко напряженный такой внутренний для вас будет месяц, когда хочется нарушить какие-то табу. Если знакомиться, дорогие мои, знакомимся только после 23 октября. Потому что до будет немножко тревожно, будет как-то неуютно, я бы сказала. Я не говорю, что плохо, но вот что-то будет расшевеливать. Итак, что будет? Прекрасный секс, карта секса лежит. Хороший секс – это всегда залог в хороших отношениях, особенно у людей до 45 лет, особенно, я так думаю, у пар до 45. То есть будет и секс, и будет вот вторая карта, конечно, она такая фортунная то есть сегодня хорошо завтра грустно а послезавтра опять хорошо это такая 50 50 50 но это не значит что плохо главное чтобы вы на этом колесе на своих внутренних сломах не пошли нарушать табу потому что к вам в квадратуре демон стоит и демон немножко будет подшатывать особенно апрельских овних. Вот запомните чего не будет ну, не будет какой-то вашей ревности или ревности к вам тоже вот такой. Как бы вот не будет такого явного. И вам будет не до эгоизма, не до соблюдения только своих интересов, потому что вы будете отвлекаться на какие-то внешние факторы. То есть, еще раз повторю, к сожалению, внешние факторы будут вас раскачивать, дорогие мои овнихи. Даже если вам покажется, что какой-то третий человек приближается к вашему союзу э -э, во второй части во второй части месяца, ну, возможно, это будет хороший знак для вашего внутреннего, если у вас есть большие амбиции очень. Иногда бывают овники с такими очень, прямо «я, я, я, я, я вперед, я всего достигну, я всем все докажу. Но, может быть, вы от этого процесса будете переключаться переключать внимание на любимого человека. И сегодня я буду на октябрь давать подсказки, которые, которые называется «Включи такую свою вибрацию, надень маску», может быть, даже так. Итак, какая у нас карта? Карта «Улитка». «Защита своего дома», «Интересы материальной защиты своего дома». И такая упорство немножко. Не спешим, не спешим, дорогие мои, а упорно, плавно идем вперед. Потому что у Овних, дорогие мои, сейчас у Овних, что у вас в гостях Юпитер пришел. И вам кажется, что вы главная хозяйка, вы главная начальница всего мира. И хочется разрулить, поставить, переделать что-то. То есть давайте советоваться с теми людьми, с кем вы проживаете рядом. Теперь информация для наших тельчих, дорогие мои. Итак, что же вам? преподнесет октябрь 2022 года. Что будет, а чего не будет. Итак, что я вижу? Вообще хочу сказать, что месяц такой для вас этот будет такой, очень много насыщенной и много общений. Очень, очень много общений с, мужч... ну, с мужчинами в том числе. С какие-то симпатичные, приятные вам, может быть, даже с комплиментами. Такая симпатия будет. Но это будет происходить до 23 числа. Потому что с 23 числа вы можете почувствовать, то есть вот что будет, много общения. А после 23 -го... ну вообще, конечно, это первая часть, вторая часть. Вторая часть немножко может вам после почему-то вам покажется, что вы одна больше любите, что вы одна больше бьетесь за сохранение ситуации. Это для тех, кто в отношениях. Для тех, кто не познакомился, советую знакомиться со второго до... 20 числа, вот скажем так. То есть, а вообще неплохой месяц. Не бойтесь идти на какие-то общения. Ну, просто вот на общение с людьми, я бы сказала. Чего не будет. Не будет плавания в розовых облаках. Будет как-то все реально. Вы будете точно хотеть, что вот я сейчас хочу, что я от него хочу. Не будет размазанной ситуации. И не будет какой-то. Последняя неделя, особенно супер радостность, супер радости такой в любви. Но я вам хочу сказать, ну, не надо может быть на этой теме зацикливаться, из -за этого делать какую-то трагедию. Ничего страшного, время меняется, мы меняемся, все меняется, планета меняется вокруг. Смотрите, все, мы сейчас попали с февраля в новую жизнь, в новый мир. Поэтому надо понимать, как нам приспособиться, как нашему партнеру приспособиться. А мужчины, они тоже переживают, а как и дальше, как я семью буду тянуть, где я буду работать и какие у меня зарплаты будут. Да? То есть давайте, дорогие мои тельчихи, врубайте понимание, врубайте, особенно со второго по 23, врубайте, кто семейный, врубайте теплоту, теплоту и поддержку своим Парням и мужьям, и мужчинам. И э, сегодня такая подсказка вам, какую вибрацию с какой вибрацией правильнее пройти этот месяц, чтобы были более-менее хорошие отношения. Смотрите, карта Соловей. Красота и радость. Вот опять слово радость пришло. То есть будьте красивы, надо блистать, удивлять. Ваша улыбка будет заряжать всех вокруг, и в ответ будете получать очень приятные приятные эмоции. Буду благодарна за лайки, еще больше буду благодарна за, за донаты, за материальную помощь в поддержку моего канала, в поддержку существования моего канала. Все это будет под видео, все эти ссылочки. И до встречи! Теперь на повестке момента наши близнечихи. Итак, близнечихи, что же карты моя колода «Океан любви» вам подскажет на октябрь 2022 года. Итак, что же будет? У кого были проблемы, к тем мужья вернуться у кого вроде и не было проблем, улучшатся отношения, потеплеют. Это первая часть месяца. Вторая часть месяца. Ну, я бы сказала, ту вторую часть месяца давайте разделим. С 14 по 24. Ну, не так, что плохо, но карта такая, что надо что-то в себе поменять. Может быть, внешнее, может быть, отношение к нему. Ну, какую-то подстроечку сделать. А самый конец октября, последняя неделя, может дать вам... То есть, если вы не успеете подстроиться, то последняя неделя октября может дать вам какие-то риски в любви. Риски в любви. Так что, если знакомиться, дорогие мои, ну первые три недели октября. Чего не будет? Чего не будет? Не будет какой-то ревности, то есть вы как-то спокойно, нормально будете общаться, у вас будет внутренняя комфортность. И не будет вторая часть каких-то радостей, связанных с детьми. Я не знаю, как это объяснить. Вот не будет. Или не будет радости, связанных с беременностью. Или радости будет, много большой радости не будет, особенно последнюю неделю, во всех отношениях, связанных связанной радостью со словом «зачатие». Вот, дорогие близнецы, обратите внимание, может быть, что-то вас омрачает, что у вас там недалеко в следующем знаке, который отвечает за ваши денежные какие-то дела, проходит сейчас демон, он вам может подкосить какую-то тему, в чем-то ослабить, может быть, вы будете морально очень углублены, вы будете нырять в тему, сохранение каких-то материальных вот уровней жизни и сегодня я даю вам такую подсказку, какую вибрацию вам на октябрь лучше всего включить, чтобы с достойным, ну как бы нормально с достоинством пройти этот месяц и не навредить себе и не навредить своему мужчине, своей семье. Итак, смотрите хамелеон. То есть делай подстройки. Смотри, вот мне нравится, когда разные колоды говорят об одном и том же. Делай подстройки. И какие-то личные интересы скрывай. Не открывай карты. Особенно вторая часть месяца. Не открывай карты. Делай по-своему. Но сливайся с обществом. Сливайся с данной ситуацией. Не выпендривайся. Не всплывай сильно на поверхность. Как говорится, эту голову, которая выше всех поднялась, ее легче всего рубить, как тому у Янычар говорили, или у турков, не знаю. Вот такая история. Буду благодарна за лайки, еще больше буду благодарна за материальную помощь через Donation Alerts, ссылка под описание. И до встречи.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 так что, дорогие мои, с удовольствием приму вас на своей личной консультации. А теперь на повестке момента наши рачихи, наши домовитые рачихи. Эта карта выскакивает. Итак. Что же колода «Океан любви» вам предвещает на октябрь 2022 года? Что же будет и чего же не будет? До 22 числа могут быть не очень приятные сюрпризы. Вообще это такая карта судебной помехи. то есть э, судьбоносный, не судебный, может быть судебный, суд верховный, высший суд, да. То есть какие-то могут всплывать косяки, возможно даже к этим помехам будет относиться как-то другая женщина иметь какое-то отношение. Женщина может быть свекровь, даже сестра там или бывшая какая-то вашего, допустим. То есть вот первая часть, она не очень. Если знакомиться, может быть, последняя неделя, ну, полторы последние, в конце полторы недели месяца. И что будет? Вас будет, э, обуяет вас, будет какой-то подъем эгоизма. Ну, потому что особенно, я бы сказала, большой подъем эгоизма произойдет у июльских рачих, которые родились после 8, сейчас скажу, да, после восьмого или 9, после девятого числа. Вот там такой эгоизм, просто на этом фоне вы можете что-то лишнее сказать, где-то пере, переусердствовать в каком-то вранье, вранье, переусердствовать в своих каких-то фантазиях и подтяжке к, ни, к своим фантазиям реальных событий. Вот, дорогие мои, и не говорите потом, что я не говорила. Это то, что будет. Что не будет? Не будет, когда вы сами по себе. Вы отдельно, он отдельно. То есть вы варитесь в одном котле, и любые удары судьбы, судьбенные помехи, будут и вас цепанет, и его цепанет. В первую очередь вас, а от вас потянется и к нему. Но если он человек знака рак, то как-то там одинаково будет цеплять, я бы сказала так. И чего не будет. Ну, последние 10 дней как-то... У вас будет ощущение, что вот нету той идеальной любви, нету тех идеальных отношений, которые вам хотелось бы. То есть вот как-то не так. Ну, ничего страшного, значит, на следующем месяце, значит, в ноябре улучшится ситуация, поверьте мне. И давайте посмотрим, какую вам личину одеть на себя, какую маску, может быть, одеть на себя, чтобы легче пройти вот такой октябрь. Итак смотрите карта медуза то есть иногда где-то надо включать безразличие э, такой эффект меня не трогайте э, я бы сказала может быть вот не надо первые три недели не надо очень резко везде вклиниться по-своему там разруливать не зря вот карта значит медуза она такая ну туда вода поплыла на туда, туда поплыла, но более-менее такая не сопротивляющаяся медуза, то есть в принципе какой-то нейтралитет. Если у вас в семье не дай бог, как говорится, в этот месяц в октябре появятся какие-то разногласия, то советую вам какую-то держать очень аккуратно золотую середину. Потому что если вы резко встанете на одну сторону, вы получите как бы врага со стороны другой, ну, другой, другой другая часть баррикады тоже не останется как бы без каких-то своих выводов в вашу пользу, в вашу сторону. Буду благодарна за лайки, буду благодарна за донаты. Ссылка будет в описании этого видео. И до встречи. не будет а, в октябре 2022 года итак смотрим итак для тех кто хочет познакомиться до 20 до 22 числа можно знакомиться карта двух сердечек тут не стесняемся знакомимся а вот особенно последние 10 дней тут э, можно разрешать себя любить, но очень платонически, мало контактов. Пусть человек вас издалека э, выбрал и как-то кушает глазами и какие-то свои фантазии ставит издалека, потому что здесь как-то контактность не очень и рекомендуется э, моей авторской колодой «Карт Океан Любви». Итак, что будет? У кого давно отношения? Первые три недели даже, я бы сказала, очень хорошие, пламенные, страстные, понимающие, щадящие. То есть ваш партнер почувствует, уже знает, что это лето было, вообще все лето было тяжелое, и кусок осени непростой, и особенно дорогие мои эти Августовские львицы там в конце, где как вам там непросто, да, непросто. То есть наконец-то вы почувствуете реальное, вот, ну вот как защита, нежность обволакивает вас. И вы становитесь спокойнее и хорошо. И в доме тишь догладь гладь без ваших каких-то взбрыков, извиняюсь за слово. Значит, вот такое. Вообще, знаете, тут вторая карта очень интересная. Мне она нравится. Я сама конструировала эту, эту колоду. Она называется... Платоническая любовь. Вот кусок колонны, такой, как греческой, стоит, да, когда мы созерцаем, как красивые фигуры, скульптуры. То есть вот такая. Тут надо наслаждаться отношениями, словами, движениями, решениями. Все понятно, о чем я сейчас сказала. Чего не будет. Первая часть ну, не будет какой-то материальщины между вами. И даже денежные вопросы, они не сломают что-то в ваших отношениях, они не нарушат. Вы как-то быстро найдете вместе вопрос, как решить покупать, не покупать, одолжить, не одолжить. Ну вот такой, да, там где-то заплатить, не заплатить, купить, не купить, да. И чего не будет... Последние 10 дней не получится страстной любви. Так что, если хотите секса, контакта, первые три недели, дорогие мои. И давайте посмотрим, что говорит вам э, мои тайные карты, которые говорят, включай вибрацию, включай подстройку, чтобы лучше этот месяц прошел. Но вообще он неплохой, дорогие мои. Карта крысы. То есть, возможно, во второй части... У вас будет предпосылка сделать какое-то предательство. Хочу сказать, что сейчас у вас, дорогие мои львы и львицы, у вас сейчас интересный период, у вас формируются тайные враги. И поэтому, если кто-то вам будет сейчас клинья подбивать, особенно человек, которого вы давно знаете, который вас тайно уговаривает на какие-то тайные встречи. Карта крысы говорит о том, что произойдет предательство, и это все всплывет в народ. Так что не рискуйте, берегите себя. Но видите, карта крысы говорит, что можно вам самой что-то урвать. урвать. Я против предательства по отношению к вашему уже, у кого есть мужчина, но что-то урвать как-то... Ну, может быть, его больше вытянуть из, допустим, если его родня его доет сильно на деньги. Вот тут интересный период. Первые три недели дают вам шанс ради ваших интересов, допустим, если вот у него наглая родня или там делят наследство, а надо за него впрячься. Тут вы превращаетесь в противную страшную крысу и говорите «нет». А мы своих сантиметров, ни сантиметра не отдадим. У моего мужа тоже, он имеет право, у него свои интересы. и Это наши интересы, да? Вот. То есть вот такой момент. Вот тут так. Буду благодарна за лайки и до встречи. Теперь наши уважаемые прагматичные Девы, дорогие наши Девы. Итак, что же моя колода карт «Океан любви» говорит, что же будет, а чего же не будет? Итак, Девы, Девы, Девы. Я скажу так, для тех, кто познакомится. Кто познакомится. До третьего числа вы можете еще познакомиться. Ну, вообще, в принципе, до третьего особенно такие предпосылки до 3 числа. Потом тоже неплохо, но там дальше чуть-чуть по-другому. Возможно, <coughs> возможно, надо знакомиться, знаете, по выгоде. Я бы вот так дала в совет, да? Итак, что будет? Первая часть октября у вас будет ощущение, что вы больше любите, вы больше отдаете, вы как донор в отношениях. Ну вот такое, ну, может быть даже немножко эффект саможаления. я сама все тяну, он меня так вот не понимает, как хотелось бы. Ну, надеюсь, что вам вы не будете срываться и высказывать какие-то претензии и предъявы, потому что все мы, когда у нас семья, это гнездо, это совместный проект, если кто-то из нас будет временно в чем-то уступать, а где-то на себя может временно что-то взвалить, вот так происходит работа, это как муравейник такой, да, муравейник. Вторая часть октября может дать вам период ревности. Какие-то будут нестыковки, что-то такое, и вы начнете ревновать, потому что вы такая собственница, мой муж, это моя личная вещь, все правильно, и это будет так, знаете... Будет ревность с какой-то, ну, как сказать, такой, может быть, эффект внутреннего заблуждения. Я ревную, я люблю, я отпускаю, я подтягиваю. Немножко вот такое будет. Но, ну, раз карта вышла ревности, но ну, ничего, иногда, может быть, и вам надо поревновать, чтобы оценить ваш уровень ваших чувств, вашему мужчине чего не будет первые две недели не будет карты связанные с идиллией в теме дети в теме погремушки в теме беременности в теме зачатия вот а вторая часть месяца она не будет грустной это такая когда грустная любовь не факт что тут три, это три цветочка тут не в теме что там треугольник не она грустно она грустная но не будет грусти будет что-то яркое вы будете находиться в процессе в рабочем процессе вы будете как пчелка бороться за свою семью, и работать на нее, и работать внутри нее. Внутри ее очень все тут, мне вообще все нравится. Вы, где вы любите нагрузки, вы любите быть в процессе, какой-то без, без... Как это? когда вы ничего не делаете, это вас добивает. И давайте посмотрим, мои тайные карты дают подсказку, какую же лучше в октябре придерживаться какой вибрации, какое животное нам выйдет как подсказка. Животное кошка. Любовь по расчету очень интересно. То есть кошка ищет, где ей удобно, какой хозяин ей лучше, какой больше и лучше кормит. И если у вас уже есть хозяин в хорошем смысле этого слова, ластитесь к нему, не шипите на него, и все будет хорошо. Буду благодарна за денежную поддержку. Фонд существования моего канала. Все ссылки под видео. И до встречи!